Твердые тела обладают такими свойствами, как прочность, упругость, пластичность, хрупкость, твердость. Твердость очень важна для инструментов, деталей машин. Детали машин при работе трутся друг от друга, и если бы они не были достаточно твердыми, то на них образовались бы выбоины. Самое твердое тело — алмаз. Алмазы укрепляют на концах резца и сверла бура для бурения скважин. Прочность тела тем выше, чем большее усилие нужно приложить, чтобы его разрушить. Прочность нужна опорам мостов, перекрытием зданий и так далее. Способность материала разрушаться характеризуется хрупкостью. Тело является хрупким, если оно разрушается при небольшой деформации, например фарфор или стекло. Во многих случаях необходимо, чтобы материал был упругим, это важно, например, для деталей машин, которые не должны менять свою форму при тех или иных нагрузках. В других случаях важна пластичность. Пластичный материал легче обрабатывать, чем упругий. Пластичность глины издавна использовали для изготовления посуды. Предмет, изготовленный из глины, сохраняет свою форму, если его обжечь.